Вот уже как 10 лет мы с женой состоим в браке. И практически столько же времени она работает в одной компании. И казалось бы, и казалось бы, все было хорошо до последнего времени. Но я стал замечать, что с женой что-то происходит, и никак не пойму, в чем истинная причина. За время, проведенное в браке, я очень хорошо изучил характер жены. И наперед могу сказать, что сейчас в ее жизни явно происходит то, о чем я не знаю. Например, она стала намного дольше собираться на работу и тщательно следить за своей внешностью тщательно следить за своей внешностью. Вечером с работы приходит поздно. Задержки списывает на постоянную занятость в компании. О моих просьбах она просто забывает или специально игнорирует их. Это меня очень расстраивает. Я понимаю, она увлечена своей работой. Работа у жены очень ответственная и интересная. Не каждая женщина справится с таким грузом обязательств. Но моя жена выше всяких похвал. И все-таки меня постоянно преследует странное чувство. Стал наблюдать за ее действиями и заметил некоторые особенности которые ранее не замечал. Она так раньше не делала. У жены появилось много новой дорогой косметики, которой она раньше никогда не пользовалась. Купила карандаш для глаз и постоянно наводит стрелки. Активно начала пользоваться духами перед выходом из дома и постоянно носит флакон с собой. Недавно купила модные сапоги на высоком каблуке. В таких сапогах зимой ходить просто невозможно, особенно в гололед. Она всегда категорично относилась к такому виду обуви, предпочитая что-то более практичное. Но иземненькой на всем этом фоне является нижнее белье, которое она стала надевать на работу, даже под колготки. Несколько новеньких комплектов белья, купленных недавно в магазине, теперь она меняет ежедневно. Я не понимаю, зачем она это делает, если никто не увидит этой красоты на работе. А может, все-таки увидит. Раньше такое белье она надевала, только когда мы были близки. В основном оно лежало в шкафу. Когда спросила у жены, что происходит и почему у нее так поменялись предпочтения, она спокойно ответила, что ничего особенного не произошло. Просто в компании разрабатывают новый интересный проект. После того, как мы поговорили, жена перестала забывать о моих просьбах. Однако красивое нижнее белье носит по-прежнему. Постоянно надевает красивые комплекты под офисные костюмы. Женщины, кто мне подскажет, изменяет мне жена или нет? Может это сигнал, на который я должен отреагировать? Жду ваших советов.